дорогие друзья большинство современных людей уверено что если быть в жизни внимательным и осторожным то с ними ничего не случится но это большое заблуждение людям не дано видеть те невидимые силы которые могут находиться рядом а эти силы могут как их охранять а могут в короткое время разрушить их жизнь полностью и превратить в ад все может начаться с мелких неприятностей вы порезали пальчик или ударили себе по пальцу молотком разбилась посуда стала плохая память не можете сосредоточиться из-за пустяка у вас вспыхнул гнев и вас потянуло к алкоголю. К людям могут приближаться и воздействовать на них духи, которых они своим образом в жизни могут приглашать в свою жизнь. Как, например, духи зла могут оказывать влияние на человека? Например, вы опытный водители. и вас во время движения могут легко взять и вывернуть ваш руль на встречную полосу или в оврах ваших сил сопротивляться не хватит могут отключить ваше сознание или тормоза или просто другой встречный автомобиль направить навстречу вам может заклинить колесо или взорваться от ничего. В любой момент может остановиться сердце, потемнеть, потемнеть в глазах, окаменеть руки и многое-многое другое. Все перечислить и времени не хватит. Это может произойти за доли секунды, и вы понять ничего не сможете. Все подобное, конечно, может происходить от многих причин, но воздействие со стороны невидимых сил совсем исключать не следует. Вы не виноваты, а те, кто виноват в том, они своих следов не оставляют, поэтому всегда останетесь виновными именно вы. А возможности этих темных сил не ограничены. У любого человека за короткое время они могут разрушить жизнь и погубить его. Есть, конечно, и светлые божественные силы, мы знаем про это, что это ангелы. Они не позволяют злу вредить людям. Это не секрет, например, что некоторые преступники раскрывали, что совершали преступления не по своей собственной воле, а слышимый только ими неведомый внутренний голос приказывал им совершать преступление. Наш мир по сравнению с потусторонним миром, это маленький аквариум с плавающими непуганными золотыми рыбками в виде душ человеческих. Всех видов потусторонних сил зла во много раз больше, чем всех видов животных в природе. Их виды и подвиды весьма разнообразны. Но на сегодня морские глубины и далекие планеты гораздо более изучены, чем то, что может присутствовать и присутствие прямо возле нашего носа. Ну вот, я, например, лично сам разговаривал. В своей жизни с двумя женщинами, страдавшими от тоски по своим умершим мужьям, которые рассказывали, что к ним по ночам приходили их умершие мужья. Часами могли с ними разговаривать и имели даже супружеские отношения. Поэтому мне себя лично убеждать в том, что это реальность нет никакой необходимости эти женщины не знали, что подобные бесовские сущности известны с времен глубокой древности это так называемые инкубы и суккубы одну женщину удалось спасти, так как она посещала церковь и после беседы с батюшкой и освещением квартиры, действия нечистой силы исчезли. А другая женщина-церковь не посещала и топила свою тоску в алкоголе. Что с ней стало, я, я дальше не знаю, но, скорее всего, душа ее погибла. Эти сущности легко могут проходить. Сквозь любые предметы, материализоваться в любые предметы, живые и неживые, подделывать голоса, рассказывать только для нас известные подробности нашей жизни. Телепортации для них, как для нас, щелкнуть пальчиком могут материализовать и демолит э, материализовать любые предметы, даже невероятно большого размера и массы, и с легкостью их двигать и даже бросать. Деньги, золото, драгоценности нет никаких проблем. Огонь, воспламеняющие мокрые вещи выжигающих людей до, до тла, но не прикасающихся к одежде, переносить людей на огромные расстояния, вливать и выливать воду из закрытой стеклянной посуды и так, так далее и тому подобное. Сегодня существует множество различных фильмов, видео, книг, там, рассказов, научных исследований. И кому интересно, могут легко найти и почитать про это. Конечно, главная задача этих сил – никаким образом себя никогда не проявлять. И убеждать людей в том, что их не существует и существовать не может. И что все в мире происходит исключительно под действием природы, случайностей и людей. Поэтому все зафиксированные факты проявления этих сущностей, я думаю, считать это их провалом, слабостью или грубейшей ошибкой. И так как в том мире, так же, как и в нашем, существует своя иерархия и контроль, то за подобные провалы, допустивших их, я думаю, будут жестоко наказаны. Но еще раз повторяю, что эти сущности очень опасны и злы на людей. С ними запрещено... Иметь любые контакты, тем более гадания через них или какие-то вызовы их, ибо их цель заранее ясна и всегда одна – погубить как можно больше людей. Но и в обычной жизни необходимо отгораживаться от них. Если вы не находитесь под защитой божественных сил, то вы и не защищены от подобных сущностей. Если вы не находитесь под защитой божественных сил. Божественная защита заключается в освящении места Вашего пребывания именем Господа, молитвой, исполнением Его заповедей, чтением святых книг. По минимуму это освященный крестик на теле, святая иконка, святая вода. И это все не просто для мебели, а прибегать, пользоваться и освещать Приведу еще один случай, в котором я также был свидетелем. Моей знакомой, обычной, современной, верующей, время от времени посещающей церковь, в своем частном доме вечерами, Стали происходить непонятные стуки по крыше. Осмотр, как, как будто несколько пар ног пробегали по крыше. Ну, осмотр крыши никаких результатов не дал. Причину этих стуков обнаружить не удалось. Я посоветовал пригласить священника и осветить дом. И если уж в этом случае ничего не поможет, тогда уже прибегать к более опытным специалистам, строителям для осмотра конструкции крыши. И представьте, я сам не ожидал такого быстро, быстрого результата после освещения. Стуки сразу же прекратились и больше не повторялись. Хотите верьте, хотите нет, но я сам лично вот, свидетель этому делу. Господь, Бог – это есть надежная защита для всех, надеющихся на Него. Например, хочу вам прочитать вторая книга «Царств», глава 22. «Бог, не порочен путь Его, чисто».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 Очень мне нравится, как Давид в Псалме 4 говорит «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». Каждый христианин должен каждый день подкреплять и укреплять свою веру как воины укрепляют свою оборону и свое оружие. А наше оружие – это наша вера. А вера не предполагает бездействие, а действие. История знает немало случаев нападения дьявола на верующих людей с целью запугать их или причинить им зло. Из-за его лютой ненависти и зависти к верующим людям люди близкие к спасению являются предметом искушения для дьявола, а те, кто далек от спасения, как правило, его мало интересует, как рыба, уже находящаяся в садке у рыбака. В недалеком прошлом известной популярностью пользовалось такое выражение ⁇ У черта на куличках ⁇ или ⁇ к черту на куличке ⁇ И сегодня есть немало людей, которые еще помнят это выражение. Но откуда взялось это выражение, мало кто может пояснить. А вот еще несколько столетий назад это событие было так же хорошо известно и обсуждалось, как первый полет человек, человека в космос. Я вам опишу это событие по книге исследователей Полтергейста, А.С. Карташкина Полтергейст. Пугающая реальность. Ее каждый может легко найти и почитать. Там много всего интересного по реальным событием из жизни. Правильно говорить, не на куличках, а на кулишках. Московские кулишки 300, 350 лет назад. Это местность к востоку от Кремля, там, при храме построенном в честь целителей, бессеребренников Кира и Анна, снесён в 1934 году большевиками, первым московским патриархом была открыта богодельня по воспитанию детей-сирот. Именно в этом месте в 1666 году а не где-то на воровском притоне или смрадном кабаке, а именно в этом освященном христианском месте возникло буйство бесовского духа, получившее получившую широкую известность в народе как первый документально зафиксированный в России случай полтергейста. Этот случай описан Подробно со слов монаха, непосредственно присутствующего при этих событиях. Итак, как все это описывается? По действу некого чародея вселился в то место демон, живущим и не живущим различные пакости, творящие. Демон оказался весьма изобретательным. И в воздухе стали периодически звучать непристойности и мат. Днем он гремел в печи и на печи, лишая прислуживающих старушек возможности отдохнуть. А... А вечером, а ночью. Толкал их с такой силой, что бабушки улетали в противоположные стенки. Некую бабушку, покружив возле потолка, бросил в детскую люльку, прибивая колыбельную. Люли баба, люли дурная. И подобные события продолжались не одну неделю. Ропот служащего персонала дошел до царя. Царь Алексей Михайлович Тишайший, второй царь из династии Романовых, среагировал моментально. Собрал священнослужителей и распорядился произносить молитвы и молитвы, и еще раз молитвы. Один священник за другим сменялись без перерывов, ревностно исполняя волю царям. Но тут невидимый пакостник вдруг резко сменил свою тактику. Теперь он, как борец за правду, стал громко выкрикивать недостатки, просчеты, перегибы и грешки тех, кто пытался его изгнать, раскачивая тем самым общественное мнение про церковь, а также и наносил целенаправленные физические реальные удары по голове и туловищу безоружных служителей церковных. Выкурить этого гада чтением, по бумажкам церковных молитв не удалось. И тогда царю Алексею Михайловичу предложили просить помощи у преподобного Иллариона. Преподобный Илларион. 1632 1708 восьмой годы жизни, был известен в народе своей святостью, бескорыстием, стремлением к уединению и уже совершил несколько побед по изгнанию нечистой силы с крестьянских подворьей. Царь приказал доставить Иларион к себе, сообщив ему, что зовет его не на страх, а на добрый совет. Иларион прибыл и подозревая, что ему рассказали далеко не все про это дело, дипломатично отказался сказав, «Сие дело превосходит меру нашу». Но Алексей Михайлович не стал углубляться в дискуссию. Он призвал на помощь само Священное Писание, и тут Галарион ничего не смог противопоставить и согласился. На помощь Лариону пришли два монаха – Марк и Иосиф. И битва с нечистой силой началась. Молитвы, молитвы, вечерние каноны Иисусу Богородице, Ангелу-Хранителю, кафисты Пустынные правила, демон разозлился не на шутку. Топал ногами, с гулом, демонически кричал в стенах, что разорвет Илариона. Противостояние продолжалось до раннего утра. Монахи в страхе порывались покинуть это ужасное место, но илларион увещевал их не сдаваться. Рано поутру, когда немного все успокоилось, немного поспав, Ларион в священнической одежде и монахи продолжили борьбу с окроплением помещений, святой водой и также молитвами. А демон ответил метанием булыжников и камней. От ударов камней разной величины, влетающих со всех сторон из воздуха, гудели каменные стены, а дубовые столы подскакивали. Но камни, брошенные в Валариона, долетев до него, падали наземь рядом с ними. Что говорит о том, что живущим с Богом нечистая сила не может причинить никакого зла, тогда как проживающие в грехах и не стремляющие исправляться не могут чувствовать себя в безопасности. Преподобный илларион стал наращивать силу своего воздействия. Взяв в руки крест, он стал провозглашать идейные каноны. «Я раб Господа моего Иисуса Христа, за нас грешных на кресте распятие претерпевшего». От его имени борюсь я с тобой, изыди же, окаянный и нечистый. И без стал затихать, его силы заметно слабели. В сражении с нечистой силой наступил переломный момент. Окаянный исчез на целых три дня и не подавал признаков жизни. Старушки, богодельни, блаженствовали. Но, но через три дня недобитое появился. Что вы о пощаде? Он объяснил, что прятался. Это время на каком-то высоком шесте, куда не доставала святая вода. Без жалобно плакался старушкам. Этот монах уж очень хорошо живет пред Богом. Мне невозможно приблизиться к Нему, как огнем палит от Него. Нечистая сила окончательно признала свое поражение. Демон ответил преподобному на все вопросы, кто он, откуда, кто его и зачем прислал, и поклялся, что покинет эти места навсегда. Илларион продолжил зачистку еще пять недель, и еще прожил десять недель то месте для полной уверенности в том, что нечисть оставила это место. А затем продолжил свой прерванный путь в дальние северные скиты. А наша христианская задача хранить в своей памяти и передавать своим детям подобные истории или по, по, по иному преданию о славной жизни и славных подвигов истинных богатырей земель христианских, преподобных и святых отцов наших. Во славу Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. На этом все. Прощаюсь с вами. До следующих встреч. Всем всего доброго. Let's sure.